Всем привет, Калининград, пол седьмого утра. Решил показать, какие изменения у нас в городе, какие ремонты дворов произвели в этом районе. Походу решили сделать все. Пройду метров 400 и покажу, как у нас отремонтировали дворы. Очень часто раньше я показывал дворы, в последнее время редко. Вот здесь вот сделали дорожку. Этот дом, это обычный советский дом. Сделали такой красивый фасад. Это вот 12-этажный. Там дальше покажу, как он выглядел раньше. Там такой же дом, только без ремонта. Здесь уже заканчивается много устройства. Неизвестно, когда откроется этот шар. Очень долго его строят. Тут, конечно, сделано не все какие дорожки остались старыми на практически везде произведен ремонт или делаются ремонт двор тоже делают у того дома тоже сделали то есть везде везде проводится ремонтные работы в этом микрорайоне вот практически все сделали Здесь еще остался песок. Дорожку сделали засыпать песком, чтобы щель песок засыпался. Здесь сделали совсем недавно. Там тоже будут делать. Конечно, в Калининграде не везде такие масштабные работы, но во многих местах. Когда я выкладывал видео с жилыми комплексами за городом, эти видео очень хорошо смотрели. Видимо, людям интересна эта тема. Я буду продолжать делать такие видео. Думаю, как сделать их интереснее. Здесь вот еще ремонта нет. Ямы, но это уже исключение, а не правило. Этот двор тоже ремонтировался, видите, там плиточка лежит. Но вот этот кусочек остался. О, сколько котов! Котяры! А их кормят здесь. Вы их кормите, да? Да. А, ну они когда собираются. Тут вот такое вот местечко... Была какая-то когда-то плитка была, видите, вся рассыпалась. Какая-то дешевая, видимо магазин укладывал. Здесь вот раньше был вокзал у немцев в этом месте. Поезда ходили на Балтийск, на Пулау. Еще остались шпалы немецкие. Там дальше остались еще куски рельсов. Здесь тоже делают ремонт. Плитку укладывают достаточно такую хорошую. Смотрите, какая она по толщине. Плюс 13 градусов на улице. Осень близко. Так быстро закончилось лето. Масштабно, конечно. Масштабно. Такого не было никогда. Здесь собираются укладывать плитку. Только где... На той стороне. Видите, сколько плитки? И здесь сделали. Вот такие дела в Калининграде. Очень много делается. Тот 12-этажный дом в начале видео выглядел вот так вот. А стала такая красота. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. С вами был Александр.